Всем привет, дорогие друзья, с вами Blockchain. мы продолжаем проходить игру под названием Hello Neighbor 2, в прошлой серии мы узнавали, что в подвале у соседа, так раз, где он жил раньше, теперь он сюда переселился, но э, там ничего в подвале такого интересного не было, был только сон, и прилетел самолетик, наверное, отсюда, возможно, не отсюда, но, короче, э, тропа из самолетиков прям к порогу была. Ну, там, получается, они, тоже мы пришли, взяли лопату, уснули, и уже нам сказала игра идти к поварихе, взять ключ от музея, потому что там, мы, по сути, мы не должны были пройти, потому что там закрыта была дверь. Там сосед так раз поселился, не знаю почему, сейчас будем идти к нему в гости так раз находить тоже... Какие-то шняги, чтобы попасть на башню, и там уже будут следующие события происходить. Ну, это, наверное, уже следующая серия, а возможно, и в этой. Посмотрим, в принципе. А, я всем желаю сразу приятного просмотра. Садитесь поудобнее. И Будем так раз сейчас эти ключи доставать и двери открывать. Так раз я уже в прошлой серии там два домика поставил. Нам один домик надо поставить, и мы получим уже ключ. Но там один ключ, а там надо их три, наверное. Где-то так. Блин, он прямо сосед стоит там, где... Да, здорово. Что такое? А что такое? Опа, здорово. А ну-ка пошел нахрен. А мы его обманем, а че, А ч? Почему бы и нет, да? Не понял. А как ты сюда попал? Не понял. А ч он такой дерзкий? В смысле? Ты должен быть вообще в другом месте. На второй этаж иди. Где спать. Но, ну конечно, это надолго, короче. Если он сел здесь, то это надолго. Понял, куда-то пошел. Ушел. А где дом? Уходим, уходим, все. Домик у меня. Блин, это очень опасно, кстати. Тут бегать с ним опа а чё? Я ничего не делал, она сама открылась. А ему даже плевать, да, что там дверь открылась? Ну типа открылась, но открылась и чё? Да, ну блин, ну здесь можно заходить, здесь можно. Все нормально. Неправильно? А почему? Подожди, а вот эти, наверное, дома надо поменять. Я просто не не очень помню эту карту. А, да, действительно. Окей, okay, я просто не сильно смотрел. Ключ есть. Короче, у нас ключ голубой вроде бы. Голубой ключ есть. Да-да, здорово. Мне надо, короче, голубую дверь найти, наверное, сейчас. Нельзя. Блин, он за мной бежит. Хреновенько. Очень хреново. Нам надо ключ найти все равно. А, закрыто. С другой стороны еще. Это гараж, это я помню. А ну-ка. А, можно здесь посидеть. Ага. А он-то не в курсе, где я, правильно? Хорошо, но ну, нам надо, короче, сейчас эту дверь найти. А, вот. Все, я понял, вот здесь дверь. Ой-ой, он меня запалил. А, тогда он не запалил меня, что ли? Серьезно? Каким образом ты меня не запалил? Ты что слепой что ли? Ну это его дело, в принципе. А, вот эта дверь, да? А что сделать? Еще ключ нужен. Охренеть, сколько тут всего надо сделать. А как я это сделал? У меня ничего нету вообще, я бомж. Подожди, а что это? А, это фонарь? А нахрена мне фонарь? Что это помогло? Подожди, что? Ну, фонарь принес, Молодец. Нормально. Вообще, просто ноль подсказок. Ну, давай, делай что-нибудь. Как это понимать вообще? О, ключик. Э, сердечко. Ага, закрыто. Очень, очень хорошо. А, ну, хорошо, что зато у нас ключик есть. И сосед, бляха, пошел ты в жопу, что ты меня напугал, бля, что ты там делаешь вообще? Я ключик выбросил, ты мне дашь? Нет. Ладно. это Что ты утваряешь, смысле, сосед, в смысле? Я хотел выйти, ключик, ё-моё А он видит через двери, смотри, какой глазавский хер. Он через двери видит все. Слышь. Очевидь, звери все видит. А где ключ? Не понял. Э, куда ключ тырил? Мразота. А ключ где? Ты чё? Он ключ себе забрал. Он на полу лежал. Ты его положи хотя бы на место. Ты ключ у тебя положи на место. Это он же его взял Странный чел Вообще Ключ украл у меня А, нет, положил, молодец Молодец, я думал игру уже запорол Нет, ключ у меня Фуха, я так испугался, реально Я подумал, что ключа больше нету Все, типа он исчез Ну, такой бывает, у нас просто предметы исчезали Нет, сердечко это здесь А он же сюда не придет? Что ты взял? А, к а картину? А, затем он тут же жил, да, мы, мы же видели. А что произошло-то раньше? Вот, это его сын. Помоги мне. Он а, еще футболка помоги мне написано. Как такое может быть? В смысле? Не, ну застят чокнутый, это я знаю, это по нему видно. У него боле, он больной на, на голову. Ну, блин, а как же? А, поспал. Блин, а я опять дома проснулся, смотри. А что это опять сон был? А все, это все, все, это все походу. Теперь надо за этим дебилом идти за дедом. Наверное, это дед внук, ой, блин, внук. Дед, так раз того пацана, который мелкий вот этот был. Хорошо, ну пошли к деду, принц, Почему бы и нет? Хотя там написано стоп, не иди, давай разворачивайся. Но я пойду. Возможно, это дед так раз тоже какой-то серийный убийца. Потому что, смотри, стоп, стоп везде. Лишь что это? Пост. Ну, то стоп, наверное. Во, мост подчинился. А я хотел ее еще в прошлой серии чинить. Реально, я думал, возьму, сейчас починю, почему бы и нет. А он сам подчинился. Ну, нормально. Ну, быстренько, кстати, все прошло. Ну, сейчас придется, наверное, с дедом возякаться А, звоночек у него есть. Типа, сейчас он прибежит сюда а с какой стороны Дед, дорога ты чё дед сумасшедший он шмаляет. в смысле ты чё сумасшедший что ли серьезно ё -моё. ладно сосед хотя бы просто там трогал не трогал ну просто ладно ловил меня и все его легко можно было обдурить а дед-то шмаляет он вообще опасный я теперь понял почему Стоп написано везде. Так реально он сумасшедший? Я все-таки правду сказал. Хотя я его даже не видел, но уже все понятно сразу становится. Стоп, стоп, не зря писали. Он реально чокнутый. Ой, он сзади там ходит. Так, посмотрим, что у него дома есть. Ну, ничего такого интересного нету. Лом, ну у меня лом есть, у меня все это есть. А чего мне узнать-то надо вообще от него? Ну дом мы посмотрели. Он чего меня подстрелил? От гад. Я влез. Иди нахер, дед, ты что творишь вообще? Дед, ты что творишь вообще? Спрячь пушку, ты чё? Реально, дед ты с ума вышел вообще? Что он творит? Шамаляет, бляха, меня. Ты че? Бляха. Где-то реально какой-то маньяк. Ну его нахер. Я лучше посмотрю, что тут у него интересного есть дома. Ну, возле дома, хотя бы. Потому что мне в дом что-то страшное уже идти. Возвращаться. Ну реально ему это не завалить, серьезно. Он вообще не понимает нихера. Что ему будет за это? Ой-ой-ой Ну по сути я же не могу к нему домой Ну возле дома ходить Наверное должен на какое-то расстояние отойти Вот доп допустим где-то вот Вот за этот заборчик Возможно да Близко подходить это опасно Ушел домой А что он с пушкой со время ходит И что родился с ней или что Он со временем с пушкой ходит Я смотрю так когда не посмотри, он всегда с пушкой В руках Блин, а он может когда-то Вообще ух уйти из дома там Или что такое Ну он меня слышал, наверное Да мне вообще страшно Здесь ходить на самом деле Так, окей Прорубил ему пол Ну меня он, наверное, за это убьет, сто процентов Ладно, я пол прогрыз немножко ему Надеюсь, он не обидится. Так где он? А, вот он. Ну конечно, только вспомнили про него. Сразу же тут. Как тут, блин. Это я. Не, ну все равно так неинтересно, на самом деле, играть. Ну серьезно. Ну, блин, он меня убивает вечно, дед. Вечно с пушкой ходит, смотри. Капец, а у него тут получается только одна дверь, вот эта дзинзинькает. Ну, не ее хватает вполне. На самом-то деле. А можно еще выше забраться? На крышу прямо. А, действительно, смотри. А как? Уго, Ого, ничего себе! Походу отсюда кто-то самолетик и запускал. Он лопаты стоит. Возможность, да? Отсюда вот запускаю Вот этот пацан, который мы ищем Ну, возможно, он вот так раз и здесь и живет ему ну, его дед захватил бешеный Такое же возможно, правильно? Смотри, лопата А зачем лопата мне? Не интересно. Выруби деда или что? Я не понимаю Зачем мне лопата сейчас? Далее Иди копай огород или что? Я не понимаю Вот зачем сейчас мне лопата вообще? Она, по сути, мне сейчас и не нужна, наверное. Пинки вырубить? Да нафиг они мне нужны вообще. Пускай сам дед копает. Ну там ничего нет у него. Это парники, но там ничего нет. Пусто. Ну лопата е... ну лопату дали, значит она пригодится. Я ее не буду выбрасывать. Пускай будет. Хорошо. А вот дед, кстати. Он ушел. Но мне все равно как-то стремно, если честно, подходить к нему. О, офигеть, там медведь у него. Он, короче, заядлый охотник, я так смотрю. Реально. С пушкой наперевес ходит все время. Капец вообще. Капец ну. вообще. Но он слепой, потому что он не видит меня вообще сейчас уже. Я вот сейчас прямо прям перед ним был, он меня не заметил. Да. Да, дали, конечно, дед камня. Ну смотри, он глухой, он меня не видел. Он вот сейчас я за спиной его прошел, он не заметил меня. Надо какую-то хрень взять, сделать. Он за мной? <ресвит> Все, я спрятался. Дед, короче, меня нету. Иди нахер. <свят> я у тебя в подвале посижу. Немножко. Уйди отсюда, вы. меня нету, Все, Отстань, ну отстань. Ну нет, ну нет у меня. Блин, мне надо, короче, что-то с этим сундуком делать. Замок. У меня нет замка. Короче, я буду лучше приседи ходить. Что не страшно. Дед меня реально убьет. <свы> Дед. Хана мне. Он меня увидел. <свы> Дед, конечно, меня задолбает. Но он меня увидел, короче. Но зато я теперь знаю, что можно сюда за забраться через вот это окно. Это тоже неплохая. Шняга, на самом деле. Ну, лопата зачем мне нужна? Я не вот этого не понимаю. Но тут есть, кстати. Он ходит он тут. Ой, что это. А, ну, короче. Ножницы. Что-то придется, наверное, резать. Но ему сбежать в любой момент, на самом-то деле. А что я сделал сейчас? Подожди, что я сделал? А зачем я мне повер... теперь страшно туда идти? Я повернул голову цевине, теперь она на меня смотрит. И дед тоже, наверное. Рядом там бегает. За что? Я на своей территории находился. За что ты меня шмальнул? Ну, кстати, он солью стреляет, это не дробь. Если бы он дробью шмальнул, мне хана была А так он солью шмаляет, мне, в принципе, пофиг. Так, короче, надо будет, возможно, сейчас внимательнее посмотреть. И взять какой-то там рычаг был внизу. Я не сильно обратил на него внимание, но он поможет нам в дальнейшем прохождении. Так, дед где? Ага, дед там где-то наверху бегает. Опа, взял. Хорошо. Главное, чтобы дед его не отобрал мне. А, можно спрятаться под стол? Серьезно? Допустим, хорошо. А, а он наверху сейчас. Ладно, хорошо. Что это, картинка? А я, по-моему, на втором этаже видел там что-то. Ее надо, короче, поставить наверх. Я помню, помню. Вначале видел там... Прицепить ее надо. Вот сюда, вот сюда. Да-да-да, вспомнил. Ой-ой-ой, вс ⁇ мне хана. А нет, повезло, повезло Там, получается, вот эти картинки, возможно, нам помогут тоже С прохождением Там, по-моему, надо найти вот на карте Так раз его участка и выкопать что-то интересное Так раз Но я неправильно, по-моему, прицепил ее. Дед, ты дашь ее переклеить, пожалуйста? Она наш первая Значит, она сюда должна идти Ой, он где-то здесь? Блин, а я шумлю, он же, он же не такой глухой, она на, не напрочно. Он все таки слышит что-то. Ну ладно, ничего страшного. Что-то приклеено, но ну, у него мало полезных вещей, на самом деле, здесь. Да блин, ну ты мог немножко подождать, ну -мо. моё ну, у него коротких путей... Ай, нету или есть? О чем? А что я обходился во время? Я же могу на... вот так вот по прямой идти. Действительно, странно как-то. Ну, допустим, мы взяли первую то, то, отметку. Но это подсказка только. Нам ее... Её... Как ты так быстро сделал? Я даже не успел еще перелезть. Блин, какой шустрый дед уже становится, Блин, Все шустрее и шустрее. Ну, пускай и на первом этаже, но мне какая разница. Пускай мне не помешает проходить. Ну, он сейчас где-то здесь выскочит, я уверен. Здесь больше ничего нету, да? Что-то есть на второй этаж. Ё-моё. Там мне ничего не сделают. Он тут сюда не залезет никогда в жизни. О, сюда надо что-то поставить. А, это буква? А, зачем мне буква? Хорошо, у нас буква есть теперь какая-то. Ладно, давайте куда-нибудь положим. Но главное, чтобы дед ее не забрал. А давай здесь, на камне. Но дед же не заберет, надеюсь. А он сюда вообще не ходит, зачем ему это надо? Все, тут буква будет Б лежать. Прямо вот на камне. Чтобы не запутаться и не забыть. Прямо возле дома. Хорошо, хорошо. Аааа... А где еще буквы искать? Я не понимаю, зачем они нужны вообще нам. Так, может быть тут еще что-то есть? Да не, здесь наверное нет. Ладно, ждем, хорошо, ждем, пока дед уйдет, успокоится. По-моему, тут можно еще выше залезть, мне кажется. А, да, можно про так немножко. Смотри, опа. Но нет, по-моему, дальше уже нельзя. И там еще опять голова это ой что-то шмальнул шмальнул и убежал я не понимаю что он от меня хочет вообще дай мне пройти игру нормально я не могу туда запрыгнуть это очень высоко Но мне по сути туда надо я не могу туда запрыгнуть мне надо туда но это очень тяжело про паркури так почти что нереально что-то подзвенел. Он, короче, главную дверь открыл? Ага. Вот говно. Такое. А меня нету. Вот так, прикинь, бывает, да? Бах, ты пришел, а меня уже нету. Блин, дед старый задолбал. Но я не понимаю, все равно самое главное. Да как он за мной ходит-то? В смысле? Откуда он знает, где я нахожусь вообще? Он что, меня слышит, реально? Но ну, я же на улице ходил. На улице как-то звук рассеивается, на ну, смысле? А он меня увидел и услышал, походу. Так как ты меня услышал-то, а, дед? Я даже не знаю, где он находится. На втором даже сейчас сюда придет. Ну, он там ходит, я вижу. Там дыра у него в полу, все видно. Так, он ушел. Блин, как страшно здесь ходить вообще. Дед сумасшедший, вообще. Не, ну, походу, если я вот так вот хожу, то он слышит меня. И он сейчас примчится. Блин, а ну, ты чё делаешь? Дедок. Не, ну тут ходить на корточках два часа, ну серьезно. А он меня видит. у меня видит. Ты можешь меня убивать, в принципе, вообще. Мне пофиг. Мне вообще надо дома что-то тебе сделать. Но мне надо найти, блин, эти буквы. Не знаю, еще для чего, но мне надо найти буквы. А дед не мешает их находить. Так, подожди, на унитазе может? Ну Там были кубики раньше. Так, хорошо. Уходим. Ну, у меня есть уже две буквы, дед, ты что там делаешь, ё-моё. У меня две буквы есть, Б и Ф. Ну хорошо. А дед на улице, кстати, он тут сидит. Что он тут делает, я не знаю. Он уже ушел. Молодец. И двери за собой, конечно же, закрывают. Какой культурный дед, блин. Нафиг ты это делаешь, я не знаю. Надо, короче, аккуратно. А, серьезно, да буквы. Я понял. Я понял, я понял, все, я понял. Надо буквы, короче, на... повесить, повесить как магнитик на холодильник. Там, чтобы слово какое-то было. Ну я понял, хорошо. Это не проблема. Сейчас повесим. Главное, чтобы его там не было. Вроде... А -а -а! Говно, ты что там делаешь? Ты я думал, он ушел вниз Так, дверь сама открылась Ну и дед, конечно же, примчался Так, я понял, короче, я понял, что надо мне сделать Сейчас именно Мы вот так вот быстренько делаем Он отвлекается, короче, на дверь, понятное дело Гости ж пришли, надо открыть И мы быстренько заходим хотя смысл, он же тут, блин. Да блин, я не подумал, что он уже там уже. Он же на кухне у нее связан месте с домом. А толку никакого нету, он все равно там остался. Я серьезно буду вот так вот 20 минут делать. Потому что я не понимаю, где он находится сейчас. Нету. Свалил. Ага. Молодец. Опа, и все. меня я свалил. А, би. Ну круто, только я на би поставил. F. Ну молодец. Главное ее не потерять. Ну, я, я вот специально поставил на камень, чтобы видно было. А я взял, сейчас все испортил, блин. Поддись, сидит тут, серьезно, что ли? Тебе делать нечего, ну... Я там внизу пошу пошумел. Да как так как так-то? Эээ. он даже не заметил меня нормально. Ну, еще одну букву укуну. Поставил. мне еще одну надо. Мне там четыре надо. Но я только две принес. Буковки. Мне надо С. А где я С найду? А? Я не знаю. Как? Серьезно, как? Каким образом? Тут что-то есть, Ну, кроме головы тут что-то есть, но я не буду на нее нажимать, бессмысленно, она меня только пугает и все. Ну блин, тут нету больше букв, нету, серьезно нету, я не знаю, где их находить. Вот в чем проблема-то, ну? Я не знаю, серьезно, дед, ты можешь мне подсказать как-то? Больше-то ничего тут нету. Пошел в жопу. Нет, не, не, я тебя не впущу. Не-не-не. Даже не думай сюда заходить. Я вообще-то голый, я купаюсь. То уйди, дед, ты что делаешь-то? Ну, уйди. Я запрещаю тебе отсюда заходить. Запрещаю. где Я пытался. Так, давайте еще одну ходку. И все, и на этом серию, серию будем заканчивать. Потому что я не вижу смысла вообще ее продолжать. Ну, а я не понимаю, как найти эту букву С, блин, серьезно. Витамин С, я не могу его найти, серьезно. Может лимоны в лимоне там найти, попробовать? Ну и чё? Не-не-не. Ты не можешь вообще-то меня шмальнуть. Я тебя запрещаю. Вот блин, говно. Побежал за мной. А где он меня видел? меня ж нету. Вот блин. Увидел. Круто. Очень круто. Так, не надо что-то с микроволновкой сделать. А как открыть ее? Микроволновкой бахнуть? Каким образом? Как я должен открыть ее? Вот этого я не понял. В смысле? А как открывается микроволновка? В смысле? Подорвать ее или что? Она не открывается. Нет, нет. Да мне с ней взаимодействовать невозможно. Я вообще не понимаю, как это делать-то, ну. Точно надо что-то за головами свиньи делать, серьезно. Что-то надо с ней сделать, но я не понимаю, что. Где-то за мной бежит. Да, мне еще ключ, конечно же, нужен. Только я с этими вещами не понимаю, что делать. Серьезно, я не понимаю Мне придется вот в следующей серии что-то думать об этом Можно в принципе деда на превьюшку поставить, да? Почему бы и нет сейчас Да, круто, все, будем заканчивать, наверное Больше я тут не вижу смысл больше продолжать Ну что-то мы нашли, что-то мы еще будем в следующей серии искать Как раз возле дома так раз закончим Вот здесь Почему бы и нет. Вид на, на дом, так раз. Все. Если вам видео понравилось, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в Discord сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и поддержать меня, и дать мне мотивацию, снимать видео чаще и качественнее, так раз, для вас. И все ссылки есть в описании под видео. Заходите, вступайте, покупайте. Так раз, так раз пишите подсказки, чтобы мне хотя бы чуть-чуть легче было. Ну все, увидимся в следующих сериях. Всем удачи и всем пока-пока.